О, где я? И, кажется, я в мире Майнкрафта, Похоже на то. А что это? Что это Эндермен. Что же мне делать? Хорошо, что у меня есть меч. И, и я его захватила за Ну вот, кажется, отбились